Здравствуйте, с вами деловая полиграфия Сегодня у нас обзор баннера Размер баннера 2 на 3 метра Он предназначен для всяких детских праздников Веселых И будет он на мероприятиях Вешаться А потом сниматься обратно Так как он будет часто вешаться и сниматься Мы его сделали на Европе Это эластичный материал Более долговечный, чем Китай 440 грамм плотность Проклейка илюверсу ну, люверса для того, чтобы все это можно было вешать. Она будет вешаться на красивую рамочку, такую джокерную конструкцию, которая называется с ножками. Вот, рамочка скручивается, раскручивается и транспортируется. Ну и баннер тоже скручивается, раскручивается, транспортируется. транспортируется. Качество печати, вы видите, очень красивое. Вот яблочки тут видно, вот зайчик, домики, все здорово. Вот. Хочу сказать, что так вот классно и ярко печатает наш новый э, станок по широкоформатной печати. Вот. Это не только этот баннер яркий, они сейчас все у нас яркие и контрастные. Поэтому смело обращайтесь по изготовлению баннеров, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы у вас тоже были вот такие красивые баннера, а не какие-нибудь какие другие. Вот. И чтобы люди смотрели и радовались вместе с вами. Вот, на этом все. До свидания. Ссылка под видео. Всего доброго.